высококачественные комплектующие, ручная работа, диваны, созданные опытными мастерами фабрики Райян. Это качество, красота и долговечность. Звоните 8 964 050 3030. -30, город Махачкала, за северным постом Гаи, четвертый микрорайон, четвертая линия, дом 70.